В 1910 году Корея была аннексирована Японией, однако в 1945 СССР и США прогнали японцев с Кореи, поделив полуостров на две части. В этом видео нас интересует именно северная часть, которая оказалась под контролем советских военных. Спустя время наступает холодная война, и так как советы с американцами не смогли договориться по поводу Кореи, началось формирование отдельных государств. Естественно, две эти страны формировались под влиянием двух сверхдержав, которые хотели построить Корею по своему типу. Однако в этом плане Советам не очень повезло, потому что именно в северной части Кореи конкретной коммунистической партии не было. А если бы и была, то не пользовалась бы популярностью, и поэтому Советы решили сотрудничать с лидером националистов Чо Мансиком. И хотя он был местами чересчур наглым, да и вообще неприятной личностью, это был единственный вариант для Советского Союза. Однако им было очень трудно управлять, поэтому вскоре было принято решение найти другого главу будущего государства. Но тут в северную часть Кореи, в Пхеньян, приезжает симпатичный парнишка, который во время Второй мировой был командиром Красной Армии, а ранее партизаном в Маньчжурии. К нему и доверие больше, да и коммунистам еще был. Оказавшись в нужное время в нужном месте, Ким Ир Сен становится председателем Временного народного комитета Северной Кореи. В 1946 году была проведена земельная реформа, которая смогла улучшить состояние крестьян, отобрав собственность у японцев и у предпринимателей, которые сотрудничали с японцами. Правда, когда Япония владела Кореей, 90% предпринимателей вынуждены были сотрудничать с японскими властями. Поэтому в итоге из частников выжили только 10%. Эту реформу помогали проводить эксперты из СССР. В этом же году была проведена национализация предприятий. Все это привело к успешному развитию сельского хозяйства, что в свою очередь значительно популяризировало коммунистическую партию в корейском обществе. Уровень жизни также улучшался. Тем временем на юге полуострова образуется американское военное правительство, которому по большому счету на все было плевать. Пока на севере Советы проводили земельную реформу, американцы решили просто забрать все имущество японское себе. Южная Корея, в отличие от Северной, никак не восстанавливалась после войны, что в итоге привело к росту криминала и развитию черного рынка. В этом же году американцы провозглашают Южную Корею. Советы, понимая, что американцы нарываются, провозглашают свою уникальную корейскую народно-демократическую республику во главе с Ким Ир Сеном. В это же время армии двух сверхдержав покидают полуостров. образовались два суверенных независимых корейских государства. Естественно, правительство этих стран заявляло, что исключительно их правление законно. Забавно, но в первой конституции КНДР столицей провозглашался Сеул, то есть столица Южной Кореи. Отношения между двумя Кореями были враждебными. В 1948 году проходят выборы в парламенты Южной и Северной Кореи, которые... Трудно назвать свободными как на юге, так и на севере. В Северной Корее была однопартийная система, где трудовая партия Кореи являлась правящей. Официальной идеологией был марксизм-ленинизм. Если коротко о Южной Корее, то там образовался авторитарный режим во главе с Ли Син-маном, который проводил репрессии против оппозиции. В этом плане Северная Корея и Южная очень похожи. Советский Союз и Китай помогали Северной Корее в военной отрасли, Американцы же оказывали слабую военную помощь Южной Корее, из-за чего ее армия была намного слабее КНДР. В 1950 году, если верить северокорейской версии, южнокорейские войска начали артиллерийский обстрел позиций армии КНДР, а войска Корейской Народной Армии неожиданно перешли в контрнаступление, и таким образом началась Корейская война. Ой, да ладно, как будто кто-то поверит Северной Корее. Если же верить южнокорейской версии, то 25 июня была хорошая погода, и тут без причин войска Северной Кореи переходят границу, и таким образом началась Корейская война. В любом случае, начало войны ознаменовало яркие победы армии Северной Кореи над Южной. Северокорейцы за быстрый срок сумели взять столицу южнокорейцев. И вот, когда КНДР почти полностью объединила полуостров под свои знамена, Сталин решил, что было бы неплохо именно в это время бойкотировать Совет Безопасности ООН, дабы на китайское место вместо правительства Чана Кайши, союзника США, было правительство Мао Зе союзника СССР. Однако этого добиться получится только в 1971 году. В итоге в Совете Безопасности ООН была принята резолюция 82 которая позволила США провести высадку. Из-за этого корейская народная армия быстро отступала, в это же время правительство Мао Цзэдуна заявило, что если границу с Северной Кореей пересекут некорейские войска, то Китай вступит в войну. В ответ на это президент США Гарри Труман сказал что-то наподобие этого. Это полный бред. Китай никогда не вступит в войну и вообще я не удивлюсь, если через несколько лет правительство Мао Цзэдуна будет истреблять воробьев ради поднятия сельского хозяйства. Однако, когда американская армия приблизилась к границам Китая, а северокорейский режим почти пал, Китайская Народная Республика вступила в войну. Также КНДР помогал Советский Союз в виде поддержки с воздуха. Благодаря этому Северная Корея была полностью освобождена, а также был повторно взят СИУЛ Сеул в начале 1951 года. Вскоре армии КНДР и Китая были остановлены и немного отодвинуты. Война зашла в тупик, и каких-либо крупных изменений на фронтах не было. Тогда, летом в 1951 году начались переговоры, был обмен военнопленными. В 1953 году было подписано соглашение о перемирии двух сторон. Во время Корейской войны были нарушены права человека, причем как со стороны КНДР, так и со стороны Корейской республики. Солдаты часто прибегали к пыткам и казням военнопленных. Происходили массовые убийства среди обычного населения. Из-за войны промышленность и инфраструктура были полностью разрушены в обоих Кореях. Итогом войны стало несущественное изменение границ, а также создание демилитаризированной зоны, которая охватывала новые границы, то есть территория, на которой по международному договору запрещено содержание вооруженных сил. Однако это не спасет мирное небо над головой, и в дальнейшем военные столкновения все равно будут. После окончания войны Ким была поставлена задача восстановить экономику. Благодаря помощи Китая и СССР, КНДР смогла не только быстро восстановиться, но и продвинуться вперед. Однако счастье было недолгим. После того, как Никита Хрущев пришел к власти, между Китаем и Советским Союзом начали портиться отношения. К тому же Ким Ир Сену не очень понравилось разоблачение Хрущева на Сталина в 1956 году, и поэтому КНДР первоначально опиралась на Китай. Естественно, это не понравилось Советам, и помощь КНДР от Советского Союза была сокращена что вызвало некоторые экономические трудности в Северной Корее. В это же время в Северной Корее начала формироваться идеология Чучхэ, которая ставила перед собой задачу сделать более самостоятельной КНДР от влияния Советского Союза, Китая и других стран. Стоит отметить, Ким Ир Сен, в отличие от Энвера Ходжи, не стал посылать Советский Союз куда подальше и продолжал сотрудничать как с Советами, так и с китайцами. С 1959 года, благодаря сотрудничеству СССР и Китая, Северная Корея создает условия для производства своего ядерного оружия. В 1965 году создается первый ядерный реактор на территории КНДР. Во второй половине 50-х годов была попытка свергнуть Ким Ир Сена. однако она не увенчалась успехом и в итоге были проведены партийные чистки. Как же без них? К 1900 к году Ким Ир Сен полностью укрепил свою власть, подавляя оппозицию. Если подвести общий итог, то Корейская Народно-демократическая республика была довольно успешным государством. Активно развивалась промышленность и армия. Единственная проблема была только в сельском хозяйстве. Но сейчас немножко отвлечемся и вспомним Южную Корею. В это же время, в 1960 году, в Южной Корее произошла Апрельская революция. Ее причины заключались в том, что Ли Сен-Ман настолько всем надоел своим авторитарным правлением и вечными фальсификациями на выборах, что народ начал выходить на демонстрации. Ли Сен-Ман вынужден был покинуть Республику Корею. Президентом стал Юн Босон. Итак, как мы видим, ситуация на полуострове выглядит совсем иначе. Сегодня мы привыкли слышать, что Южная Корея – это успешное государство, а Северная Корея – это отсталая страна. Но, как мы убедились, так было не всегда. Было время, когда КНДР на фоне Республики Кореи казалось вполне себе развитым государством, и когда оба корейских государства придерживались авторитаризма и подавляли оппозицию. Однако в будущем ситуация на полуострове изменится кардинально и то, почему так произошло, узнаете в следующем видео про КНДР. В этом же видео я затронул Корейскую Народную Демократическую Республику, которая имела незначительное отличие от других стран соцлагеря. Официальной идеологией пока что ленинизм-марксизм. Если говорить о свободе слова в КНДР тех лет, то она была на уровне остальных социалистических государств. Хотя в 1958 году уже был построен старейший концентрационный лагерь в Северной Корее под названием «Букчанг». Культ личности пока что представлял себя только портреты лидера во многих уголках Кореи. Важно также учитывать тот факт, что Северная Корея – одна из немногих социалистических государств, которая смогла выжить и продолжить свое существование. При этом страна является очень закрытой, а потому на сегодняшний день про КНДР известно очень мало информации. А то, что нам известно, вполне себе может оказаться неправдой, так как проверить это невозможно. На этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр. Если хотите продолжения, то вы знаете, что делать.